Я вам делаю замечание. За что? За то, что вы нарушаете порядок судебного заседания. За напоминание о принципе равноправия? Это не проявление принципа неправ... неравноправия. Это более, не... которое вы себе допускаете. Вы паспорт Булгакова видели три раза, а я вас еще ни разу не видел. Я вам делаю второе замечание. После этого ваше участие в данном судебном заседании прекратится. Вам это понятно? Ничего не понимаю. Тогда продолжим. Он тут главный, ты что? Я так хочу. Сейчас я вас не вижу в лицо, я вас вижу в маску. Я хочу удостовериться в личности ответчика, представителя ответчика. И ваш паспорт тоже отказываете, да, предоставить? У нас равноправие? Нет, я задал вопрос. Нет, так нет, скажите. Да, нет. А у вас отсутствует техническая возможность? А вот ноутбук у вас стоит, сидером. Да в вы, видите, ноутбук с собой? Я думал, у нас суд это обеспеченный. Может, помочь? Есть все таки ноутбук. Ну, я уже думал, совсем бедный суд. Вроде все на Лексусах ездят, а ноутбука нет. У вас там магазин, что ли? А где касса? Чего, второй ноутбук есть? Ничего себе, и внешний дисковод. Исправление. Брунский вообще не исследует ничего. Исправление не заметил. Применение физической силы, нецензурной бранью. А для зачем? Вы его не исследовали. Он не имеет юридической силы. А видеодоказательства, они неоспоримы. Если вы их отвергнете, вы просто нарушите все принципы правосудия. Я возражаю. Но... Требуйте слова внести протокол. В никаких свидетелей нет. Но... Вы же просили в прошлый раз. Вот я двух свидетелей нашел. Я не обязан обеспечивать их присутствие. Так суд должен обеспечить. Я еще воду за ручку приводить сюда. Что? А если их на работе не отпустят? Яйцо участвующие в деле, а не свидетели. Так пригласите, они будут участвовать. Я не знаю, мне, я не понимаю, мне нужно время, чтобы ознакомиться. Это неправда. А где доказательства, Даже несмотря на то, что от сыра копирована, видно, что свежее. Вам так не кажется? Интересно вы следите. Имеет признаки фальсификации. Возражаю, вы не полностью посмотрели это видео. Есть им неустановленных лист в масках, не предъявляют ни одного документа. Также в первом акте тоже есть исправление. На каком основании действовали, тоже не прописано. И куда-то подевал, подевался Плешков, который непосредственно отключал. Кто такие пришли? На каком основании? Ни распоряжения, ни приказа, вообще ничего нету. Видео-то смотрите. полный игнор. Зато честный ответ. Я могу ознакомиться с материалами дела. Тоже игнор. Честный ответ. Он понял, что лучше молчать. Всем привет. Хочу напомнить, кто такой Бурлуцкий Игорь Викторович. Три года назад меня незаконно задержали, вынесли все вещи из квартиры, поместили на 10 суток камеру, потом не выпуская на свободу на 12. И потом поместили в психиатрическую больницу, не имея совершенно на это оснований. И туда был, пришел вот этот Бурлуцкий. И прям в первой палате звукоизолированной провел якобы выездное совещание. Они туда флаг все принесли. И тогда я у него истребовал бумаги какие-либо подтверждающие, что он является бурлуцким и у него есть полномочия судьи прям так и сказал документы на стол ну после чего меня вывели сказали типа он неадекватный и все такое в общем он присудил бессрочное принудительное лечение хотя по закону обязан был определить срок то есть пожизненное лечение психиатрической больницы мы естественно подали апелляцию и через 62 дня я вышел оттуда по решению апелляционного суда. Решение Бурлуцкого было полностью разбито. Видео об этом тоже есть. Можете посмотреть. Называется Прецедент России. Отмена бессрочного принудительного лечения». То есть, благодаря Бурлутскому я провел 62 дня в закрытом медицинском учреждении, без прогулок, постоянно меня провоцировали. Не кололи, не пичкали, не лечили, но вот 62 дня удерживали. И я там очень много насмотрелся. И мне там чуть было, глаз не выкололи карандашом. На том первом заседании, вот можете посмотреть видео, называется «Геноцид, суд, психиатрия над живыми людьми». То есть они предоставили аудиозапись, можете послушать, как это происходило. Как лихо они выносят незаконные решения. И при этом адвокат, назначенный, якобы государственный, Дериндяев, пошел против своего подзащитного и сказал, да, его нужно лечить. Зап запоминайте их всех. Вот главврач Новиков Андрей Петрович, адвокат Дериндяев Олег Васильевич и Бурлуцкий Игорь Викторович. И там же была Ширяева Ирина Петровна. Это старший помощник прокурора. А теперь смотрим, как прошло второе заседание. По моему иску к управляющей компании ООО КДЗВЖР а о незаконном отключении от электричества. Чё, поехали. поехали. Ну, привет. привет. Снова ты. Привет. Ты один сегодня? Вот всегда бы так было. В смысле бросил? Он тут главный, ты чё? Да. Я так хочу. Папа. Что, у тебя бумажка вот да? Без оборота на меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый раз у вас увидел в лицо. Как скажем, смотрим друг на друга. Нет, сейчас я вас не вижу в лицо. Я вас вижу в маску и в глаза. Видео не смотрели? мы смотрели. Маску надел. чем вы занимаетесь? Вот почему-то его очень напугало. Без маски никак. Нет. Под принуждением, под вашу офисную. Все? А да, добро. Здравствуйте. Рассмотрение дела. Я же говорил, рассмотрение дела жду. В ноль. Добро-добро. Давай. Здравствуйте. У вас там магазин, что ли? Ну, гараж. А где касса? В магазине. Музыка. Итак, продолжаем рассмотрение британского дела по исходу. Депутат Марина Канадачев, с ограниченной ответственностью, управляющей компанией Гецкого Восточного района, о признании отключения на присмотрение незаконного восстановления на преступление в морального британского. Судебное заседание на Севере и Северной и представители ответчика. Лица да. те же устанавливали, устанавливались, права и обязанности разъяснялись в судебном заседании. Итак, перед началом судебного заседания, естественно, у вас какие-то карандасты имеются? Я хочу удостовериться в личности ответчика, представителя ответчика. Суд установил личность ответчика. У нас, у нас равноправие. Суд уже установил личность. Так я, естественно, такой же участник, как и вы. Послушайте, если вы будете нарушать порядок судебного заседания, вы будете удалены из зала судебного заседания. Понимаете? Нет, я задал вопрос. Нет, так нет. Скажите. Да, нет. Я вам сказал, что суд установил личности. Ну, не то есть вы, вы отказываете? Судебный заседании. И ваш паспорт тоже отказываете, да, предоставить? Я вам делаю замечание. За что? За то, что вы нарушаете порядок судебного заседания. За напоминание о принципе равноправия? Это не проявление принципа неравноправия. Это история, которую вы себе допускаете. Вы паспорт Булгакова видели три раза, а я вас еще ни разу не видел. Я вам делаю второе замечание. этого <как> ваше участие в данном судебном заседании прекратится. Вам это понятно? Ничего Что? не понимаю. Тогда продолжим. Итак, ходатайся не поступила. У меня есть ходатайся. Заявление, вышается, которое поступило до начала настоящего судебного заседания, это заявление Булгакова, Антона Николаевича о приобщении с материалом дела и общественных доказательств прочек указывает, что им были фиксированы обстоятельства рассмотрения дела на телефон Вива. 1915 видеосъемка велась постоянно в автоматическом режиме, но указанные видеосъемке зафиксированы факт дрожания рук неустановленного лица назвав свою фамилию Крышков при отключении создания угроза которого замыкании угрозы пожара, факт изъятия общедомового имущества в виде электропроводов факты отказа участвующих неустановленных лиц предоставить какие-либо документы, факты истребования сон документов у неустановленных лиц, факты применения физической силы и присоединения неустановленных лицом, похожим на представителя ответчика. И на этом основании просит внести протокол судебного заседания в время заявления, о приобщении к материалам дела вещественных доказательств и приобщить к материалам дела сидеть отписки с видеозаписями в виде вещественных доказательств, исследовать вещественные доказательства в виде видеозаписи, заслушать много других лист, участвующих в процессе. И по результатам рассмотрения настоящего заявления, вынести определение, которое действительно медленно после его внесения приобщить материалам дела этого заявления, при общении к материалу дела вещественных доказательств. Итак, действительно тысячи права. Uh, выражает приобщение uh, uh, данные uh, вещественные доказательства uh, уже имеется в дела, такие как акты об отключения электроэнергии в которых указаны uh, все лица которые uh, присутствовали при mm -hmm. отключении электроэнергии дуберкул Антон Николаевич это записи которые были сделаны uh, Какого числа? 2 и 3 -го февраля в ходе отключения. Весь процесс полностью. В связи с применением физической силы, нецензурной бранью и другими словами, неприятными для любого человека. А вы мне скажите, вот эти вот видеозаписи, эти обстоятельства, которые вы пытаетесь подтвердить этими видеозаписями, они больше никакими другими обстоятельствами не могут быть подтверждены? Ведь вы о чем говорите? Вы просите взыскать компенсацию морального вреда и просите признать незаконными действия по отключению. Вот. Отключение у нас как мы в прошлом судебном заседании производилось и оформлялось актами об отключении. Ну, во всяком случае, один из актов который был представлен в прошлом судебном заседании. А видеозапись или зачем? Я считаю, что акт оформлен ненадлежащим образом и не имеет юридической силы. Вы его не исследовали. Я его на следующем заседании следую и предоставлю вам все доказательства, что он не имеет юридической силы. А видеодоказательства, они неоспоримы. Если вы их отвергнете, вы просто нарушите все принципы правосудия. Я пока еще выясняю их относимость к настоящему спору. на кем эта видеосъемка и Мной. Маме она велась. Да. Ну, эти съемки. Ну что же, пусть присутствует материал, где она диск. Далее, заявление вызове свидетелей Оглушается, подано. Булгаковым, Антоном, Николаевичем указывает, что... Исключение электросмотрения причинило ему существенное неудобство, физические нравственные страдания выразившиеся невозможность использовать электроприборы, невозможность пользоваться освещением живого дома в темное время суток, нервным переживанием, потерей сна, аппетита, через чем считают необходимо пригласить суд и допросить в суд свидетелей заслушать мнение других лиц. По поводу ходатайства выставили свидетелей вынести по этому поводу определение и приобщить материал дела данных заявлений. Ваше мнение по существу зрения Считаю, необходимость э, приглашения э, каких-то граждан, как э, назвали, э, отсутствует. Э, так как э, нового они подтвердили данный факт, ничего не смогут. Включение электроэнергии было, было э, задолженность была, была, что они могут подтвердить, что задолженность у него была, или что они умеют отключали электроэнергию, я возражаю вам счастье. Ну, что же понятно. Скажите, эти свидетели, ярко обеспечена? Так суд должен обеспечить? Нет, у нас в соответствии со статьей 106 Гражданского процессуального кодекса доказательства предоставляются сторонами, поэтому на вас кричало время обеспечения участия. Не знаю, я предыдущие все заседания у меня штук 40 было, я вот так подавал, откладывали заседания, вызывали свидетелей по официально. Понятно. Я их еще буду за ручку приводить сюда, а если их на работе не отпустят? Ну, послушайте, вы подали исковое заявление 5 марта нет, прошу прощения, 2 марта 2021 года, у нас уже к концу подходит двухмесячный срок, предельный срок процессуального рассмотрения гражданского дела, а нарушение процессуальных сроков является недопустимым. Поэтому, начиная со 2 марта, вы не лишены были возможности либо самостоятельно обеспечить участие указанных свидетелей в суд, либо попросить суд выдать вам повестки для вручения этим свидетелям, чтобы они смогли оправдать свое отсутствие на работе. Я так понимаю, свидетелей на сегодняшний день вы участие не обеспечили? Я не обязаны обеспечивать их присутствие, Конечно, не обязаны. Поэтому удовлетворение вашего ходатайства будет отказано. конечно. Я возражаю. Ваше возражение фиксируется сейчас на... Требуете слова внести протокол, вы нарушаете право на... на защиту, на дачу, еще <coughs> на приобщение еще доказательств. Еще Я хотел пояснить, но ну, вы уже отвергли, смысл пояснить. Ходайства у вас еще какие-либо имеются? У меня есть вопрос. Вопросы я вам предоставлю возможность задать стороне ответчиков. Ходатайство у вас есть? На данный момент нет. А, ну, есть ходатайство. это Отложить заседание в связи с тем, чтобы э, более тщательно подготовиться к делу. Мне нужно подготовить еще много ходатайств. Я насчитал бы где-то 15 штук. Понятно. Ваше мнение, по что заявлено Ходатайство в а, рассмотрения данного судебного заседания считаю. Необходимо сказать, так как материалы дела содержит полный как бы, доказательств, которые подтверждают в сторону ответчика, что в электронирование закона, и второго и третьего что обысковые требования компенсации морально на размере 500 тысяч, и ответчику необходимо сказать. Ну что ж, ну... Вместе в соответствии со статьей 169 Гражданского процессуального кодекса, там перечислены основания, по которым судебное разбирательство может быть отложено. Как то, например, невозможность рассмотрения дела в отсутствии каких-либо лиц, участвующих в деле. А у нас лицами участвующих в деле является да? ну, там вещь. Так вот как раз свидетели материального ущерб должны были подтвердить. Лица участвующих в деле, а не свидетели. Так пригласите, они будут участвовать. Отсутствие в деле каких-то необходимых доказательств. Отсутствие доказательств материального ущерба. Вы же просили в прошлый раз. Вот я двух свидетелей нашел. Предъявление встречного иска. <клевление> Привлечение к участию в деле других лиц этих лиц, совершение иных процессуальных действий, возникновение технических неповадок при использовании технических средств связи. Вы ни одного основания для отложения судебного разбирательства, перечисленного в статье 169, не назвали. А то, что вы назвали, это основанием для отложения судебного разбирательства не является. Вам была предоставлена возможность, начиная с марта 2021 года, заботиться о том, какой объем доказательств вы 21 еще даже апреля, то есть по идее это дело это должно было вчера, быть рассмотрено, предоставить для исследования судом. Вы воспользовались своей возможностью, так и воспользовались. Я так понимаю, что сегодня у вас есть тот объем доказательств, который у вас в наличии есть. А от того, что вы считаете, что вам еще нужно какие-то ходатайства заявить перед судом, это основанием для отложения судебного разбирательства не является. Итак, у вас какие-то радости-то а нет? Да, МИЦК КБТС при общении к материалам дела, акта о подключении к коммунальной услуги услугу и должному 3 февраля 2021 года, а также акта о проверке квартирного электросчетчика 3 февраля 2021 года. Так что, какие ИСА, ваше мнение по существованию я бы хотел исследовать данный документ. Ну вот мы его сейчас исследуем. Я бы хотел ознакомиться дома. То есть, я а вы предложения что... какие-то есть? Да. приобщения. Скажите, вы считаете это доказательство неоткосимо к предпустили? И в чем суть вашей? Я не знаю, мне... я не понимаю. Мне нужно время, чтобы ознакомиться. Хорошо. В суд на месте определил приобщить материалам дела акта выключения отключении коммунальной услуги от 3 февраля двадцать 2021 года, а также... Проверка постигнута в 2021 года. Итак, когда выяснили, напоминаю, что в судебном заседании от 21 апреля 2021 года был объявлен перерыв со стадии исследования доказательств, даже более того, со стадии выяснения наличия дополнительных доказательств. У нас есть дополнительные доказательства. Сегодня появились вот... CDR-диск, который был представлен, в сфере, и акт подключения к услуг. Соответственно, они будут преследованы. То есть это э, акт от 3 февраля 2021 года, составленный в том, что в связи с непогрешением потребителям, должником Булгаковым, за должность в течение установленного предупреждения срока комиссии при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления коммунальной услуги электрической энергии в помещение проспектов Комсомольский дом 21, квартира 16, путем установки бомбы. Электрическом оборудовании находящимся в квартирном доме за пределами помещения, которые пользуются должники и предоставлением ему коммунальной услуги. Умеется составление настоящего акта и по электрической энергии сорок пять тысяч восемьсот девяносто семь, целых час. Подписали члены комиссии Матюшенко и Финичкина, а также видимо жилец квартиры 2 в доме двадцать один также исследуется акт электроэнергии квартирного клубочечка, который в феврале 2021 года потребитель от подписи отказался и подписал его представитель Брелла Детерьев. Это неправда. У меня не было там 3 числа. Я просто озвучил, его в этом матере. А где доказательство? отражено? Там двое-то не так подписались? И, Скажите, э, вот вы сегодня предоставили DVD плюс H-диск э, марки кода на 120 минут емкостью 4,7 гигабайта. Э, э, у вас есть какой-то прибор, на котором можно его исследовать? А у вас отсутствует техническая возможность? Техническая возможность. Вот в таком... А вот ноутбук у вас стоит cd это, это ноутбук, загружен на него программным комплексом Amphimida для ведения аудиопротоколов. Так, и что, у него нет сидерома? Его невозможно отключить, для того, чтобы просмотреть... На ну, день. давайте отложим на два дня, я принесу ноутбук. В чем проблема? Вас Обеспечу есть, вас. У вас есть сейчас возможность? Да, а вы, где вы? Видите ноутбук с собой? Понятно. Я думал, на нас суд это обеспечено. Уделяется перевернуть минуту. Даже несмотря на то, что от сыра копировано, видно, что свежее. Вам так не кажется? Исправление. Брузский вообще не исследует ничего. Исправление не заметил. Про никаких свидетелей нету. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, есть все-таки ноутбук? Сейчас я да, Ну вот, я уже думал, совсем бедный суд. Вроде все на Лексусах ездят, а ноутбука нет. Я бы хотел пояснить свои слова под протокол. Вот Последнее, о чем общались, я сказал, что меня там не было. Я думал, это речь шла про 15 число. 3 числа я там был и снимал, фиксировал все на видео. <музыка> что, второй ноутбук есть? Ничего себе. И внешний дисковод. А что я тогда с собой буду носить? Если у вас все есть. Может помочь? Как-никак 25 лет ремонтируют ноутбуки. Так, э, на диске имеются два файла. ЗКХ терор 2021-0203. Э, Продолжительность 51 на 1000 килобайт и второй ЗКХ теро э, продолжительностью 198.787 килобайт. Давайте первый начинается. От какого-то второго числа сначала, да? Ну, 20, 2021-2023. Давайте 03. Вот как раз по акту пробежимся. Я вам докажу, что акту это э, имеет признаки фальсификации. Я бы хотел прокомментировать. И исследуется второй ха. Сразу же? Да, исследуется второй ха. Интересно, вы исследуете. Вы в предыдущем видео сколько женщин насчитали? Одну или две? Пару продолжительность продолжительностью 17 минут. Я не говорю такого, что деньги не принесут. Я не говорю такого, Который не И не было на всей территории А где ваше кусательство, Вероника? Вы же обычно Кусачками сидите. Сегодня Кусачки, знаете, сегодня к чтобы А вы меня что, на телефон лично снимаете? Это все... А это входит в ваши должностные полномочия. входит. Вы же снимаете. А вы на каком основании вообще? Ваше постановление 6 мая 2011 года Российской Федерации. Это все ваши основания? Конечно. Это вот а приказ это. есть от директора? Как какой? какой Наряд на отключение. Конечно, приказ. Так, давайте. Где, где ваши документы? Там внутренние документы. А? А? В смысле внутренние? Так Внутри себя, в своей сети отключайте по внутренним документам. Включаем в сети. Это ваша сеть? Конечно. Документы покажите на вашу сеть. Покажите, что это ваши документы. Что? Документы свои покажите, что это ваша сеть. Моя? Я не утверждаю, что Нет, это мое. А я утверждаю. Вы утверждаете. Вы так я обязан что? Вашим словам верить, что ли? А вы оплачиваете за жизнь? Подожди. А что вы мне закрываете? Я вас не закрываю. -то. Мужчина, представьтесь, пожалуйста. Директор, Директор ЖВ2. Красивый. Красивый? Вы меня красивым назвали? Да, что нет -то? Вы очень симпатичный молодой человек. А, извините, а это, меня мужчины не интересуют, поэтому Но меня... Я не говорю, что вы меня интересуете. Меня красивым так, называть вы... не вы... надо, я вы... вам вы... запрещаю. Вы, не... вы меня слышите? А вы, не имеете... а вы не имеете права меня запрещать. Вы... В смысле не имеете? Я вас не склонял, а вот вы меня что-то склоняете, я красивым склонял, называете. Я, склон... я вас еще пока не, а? не склонил. Смысли? Вы мне так говорили, что я вас Я вам разрешал меня красивым называть? А я у вас разрешение не должен спрашивать. неприлично не стоять перед спиной. Я Вы ну, знаете, я к вам не приходил никуда. Так вы встанете? На вы путь, ко мне пришли. Путь. Так у вас тут много... Как? Я, куда, вот не встану. Вот вот я куда не встану, я ко всем буду спиной. Нет, вот вы встаньте. А фамилию, имя, отчество назовите, пожалуйста. Я представил. А я что-то не услышал. Вы были невнимательны просто. Ага. Что, и счетчик это отключаете? А это, сейчас же судебный процесс идет. Вы же исковое заявление подали? Да. Ну, а как я буду защищаться без света? Судебный. В смысле, в суде? Упрощенный режим? А вам, мы, вам, мы вас уведомили о том, что вам необходимо оплатить задолженность. Случае... Какая задолженность? Задолженность возникает, за когда судом доказано. Не обязательно. В смысле, не обязательно? Когда, за, судом доказано будет и будет взыскиваться с вас в принудительном порядке на основании решения суда. А у вас есть Вот тогда решение, когда решение вы суда не будет, будет. Я вас а что вы руками махаете? Я вы вас дослушаю. Вы вообще, вы, это, вы адекватный? Я... Я... Я... Алло. Алло. Да, да, отключают. Приехали все. Да, да, да. Да, урок. на что-то отдельное на внимание? Нет, не получал. Там, Нет. там буквально 10 минут, надо все видео полностью смотреть. Я вам потом поясню. Тут 17 минут. А, последние 7 минут не надо смотреть. Вот как мы... Григорий Александрович спускается по лестнице, произносит последнее слово. Все, дальше можно не смотреть. Я и спрашиваю, на, на чем надо... Обратите внимание? Да. Есть, что я получил? Есть, что, есть отчет о доставке на вашу электронную почту. Да что вы говорите. Это достаточно. Что... Да что вы говорите. Тем более вы указываете... А где? Покажите. Покажите этот отчет. У вас где документы? Вы вообще без документов все делаете? Все с документами. Где покажите? Не вот я хочу. я хочу получить документы. Где? Вы находитесь со своего прекрасного телефона, открываете где? 354 постановление. Вот наш документ. Берете вот со своего телефона открываете. Ага. Я для вас и, должен и, открыть. И... С вас... Все слова, которые не, не говорят. Вы на каком основании отвечаете? Мужчина. 354. Вы понимаете, что вы уголовное преступление совершаете? Вы представляете, пожалуйста, кто непосредственно отвечает? Фамилия? Юшко? Первая буква какая? Ее Здесь же все записано. Мы потом еще. А ваши, здесь тоже, наши да? наши записи с вами сверим. Сверим? Конечно. Где если, если они будут раз, разные, Где раз, это вы так решили? То все узнают, А вы как потому, вы в Вы все вводите в заблуждение. Я? Таким да. образом. Если она будет тем более опубликована. Так мы Каким образом? Каким образом? Почта России. У вас такое Я ввожу в заблуждение методом Почты России. Нет, вы обувь. Да вы не торопитесь, что у вас руки-то дожат? Еще не дай бог электричеством ударит. Много еще клиентов. Много клиентов? Или пойдете оплатить? Вы мне что предлагаете? Я вам предлагаю пойти оплатить за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы На основании вас... чего? Что на основании чего? Вы собственник этой квартиры? С чего вы взяли? Вам она как перешла? Вам С чего ее мама вы взяли? подарила? Или, кто? Или папа А подарила? при чем тут мама, папа? Кто? Откуда у вас? Вы, вы, вы, вы, вы, вы что вообще? Вы, вы как себя ведете? Вы значит, называете меня красивым? Что-то про маму, про папу начинаете да. говорить? Вам это не нравится? Не нравится? Не слушайте? А? Не слушайте. Я же про вашу маму и папу ничего не говорю. А вы их знаете? Не В том-то и дело, что не знаем. А я знаю. Кого знаете? Да, вашу маму очень прекрасно. А при чем тут мама? А Григорий Анатольевич, при чем тут мама? Пускай я буду Анатольевич. А? Александрович? Вот. Наконец-то. Григорий Александрович. Хоть, при... хоть что-то что путнуть. Да, да я это постоянно, мне надо несколько раз запомнить. Ага. назвать, чтобы запомнить. Ну все, уже запомнили. Я вам вопрос задал, при чем тут мама? Откуда у вас это? А? Вы собственник этой квартиры? А вас, а, ты, а вас это не касается? Откуда у меня эта квартира? Вы собственник этой квартиры? Ладно, не касается. Да? Убрали. Вы сказали, квартиры. что я собственник. Доказательства есть? Пупо. Конечно есть. Покажите. Доказано, Покажите, где ваши доказательства. Вот это что за документы? Они меня касаются? Нет? Там есть фамилия Булгаков? Нет. Нету? Какая фамилия Булгаков? Да, Булгаков. У вас родители Булгаковы. Фамилия Фамилия Булгаков там есть? Разрешите, я пройду. Пожалуйста. Вас не касается. Как не касается? А что вы там записывали, если не касается? А где у вас все документы? Это что за. Ну, за... Не надо, не надо, не Акт не предоставьте. копию акта предоставьте. Обязательно вам будет все предоставлено. Они так приливают. сейчас предоставьте. Вы на каком основании отключаете? А чего вы, не а не вы не мне. Не, это? Надо, не надо прикасаться Да я к вам не прикасаюсь, ничего. Но, господи, Конечно, господи, Конечно. а куда деваться? Вы смотрите, как ограждаешь. Посмотри, как а чего а вы ко мне подходите? Я не к вам не подходить. 256. Вы там стояли, Чего вы сюда а перешли? Вы там стояли, а что сюда перешли? Так мне вон, да. охотный акт посмотри, вот что за это за акт там вообще. Что, провода себе заберете на память? Конечно, вы когда оплатите, приедем, поставим заново. Чего оплатите? На? на каком основании? Что на каком основании? Где счет фактуры? На основании гражданского Где подпись директора? Ввода. Где подпись бухгалтера? О чем? Где лицензия? О чем? Лицензия? все, в домашний, Что значит на чём? Я вам что, на словах должен платить вы что ли? Вы посмотрите документ? на себя, у вас нет ни одного документа в руках, ни у кого. Вам какой документ Как какой? На основании чего Спаса, платить? Вам, вам жилищный кодекс принести, гражданский кодекс принести. Где уведомление об отключении? Какой? Посмотрите на свою электронную почту. Вы же в электронном виде? Все письма. Конечно. Так и отключайте в электронном виде, идите да. вам через интернет и отключайте. Ну, мы считаем отключить электроэнергию таким способом, который возможен на основании закона. Вы же подчиняетесь законам Российской Федерации? Не подчиняетесь? Нет. Вот это очень плохо и печально. Кто сказал, что вы что не вы, вы, вы, так, вы, вы это утверждаете вы, или предполагаете? Вы, вы, вы говорите о том, что вы не признаете, например, даже, что это 34 сказ сказ Кто сказал, что я не признаю? Кто сказал, что я не признаю? Итак, это были все доказательства, которые были представлены. Возражаю, вы не полностью посмотрели это видео. Для меня достаточно. Итак, это были все доказательства. Переходим к прениям. В прениях что желаете сказать? Напоминаю, что в соответствии с регламентом 3 минуты на прения. Вы нарушаете мое право. Там как раз вот видео. Дальше идет применение физической силы представителям ответчика. Он там, по моему мнению, выражался нецензурно произнес одно слово. Ни один документ не предоставил. Я вот как действуя на основании права собственности, вышел, смотрю, в электричестве 7 неустановленных лиц, масках, не предъявляют ни одного документа. Начинают отрезать провода, то есть повреждают общедомовое имущество. Изымают их, повреждают. Я не знаю, там с дрожащими руками. Вот этот Плешков, кстати, он вот в акте отсутствует. Его здесь нет. То есть, акт не соответствует действительности. Другой акт от 3 числа. Вот, вот эта женщина, Кирш, а, ее вообще на видео нет от 3 числа. Вы в этом убедились, вы его полностью посмотрели. Там, там, скорее всего, есть Яничкина, а вот Кирш там нету. То есть, она, тут не, она тогда не присутствовала, а почему-то здесь расписалась. То есть я считаю, что этот документ, он это, не соответствует действительности. Плюс тут есть исправление, также в первом акте тоже есть исправление. Документы с исправлениями недопустимы при исследовании в суде. Я требую вообще изъять эти, исключить, как, как доказать, недопустимые, недостоверные и несоответствующие действительности документы. Я еще тут много чего могу назвать. Полномочия не представленной личности невозможно установить. На каком основании действовали, тоже не прописано. Второй акт тоже это не соответствует действительности. 3 числа присутствовали четверо мужчин и одна женщина Яничкина, А тут откуда-то вторая женщина возникла, и куда-то подевался, подевался Плешков, который непосредственно отключал. Нет его здесь. И в первом акте его тоже нет. Вот он непосредственно отключал, он представился на видео. Его здесь нет. Акт, акт, я считаю, вот я тогда требовал, говорю, дайте хоть одну бумажку, хоть что-то покажите, удостоверение там, я не знаю, протокол, решение, там эти все слова есть, вы просто не хотите их смотреть. Валерий Анастас, у вас минута осталась. Не перебивайте, пожалуйста. Я вас не перебиваю. Остановите, когда заистечет минута. Вы меня в смысле сбиваете. А вообще я вам делаю ходатайство. Перебивайте меня, пожалуйста, почаще. Я вас очень об этом прошу. Народу очень нравится. Очень много комментариев оставляют по поводу ваших перебиваний. Не будете? Или стесняйтесь? Я, естественно, я смотрю какие-то неустановленные лица, кто такие вообще. Тогда Григорий Александрович я впервые увидел. Кто такие, я вообще не знаю, никаких документов мне не предоставили, у меня тогда ни, ни протокола, ни решения, ничего не было на руках, ни в, в ферокопированном, ни в оригинале, вообще ни, ни в каком виде. Кто такие пришли, на каком основании, ни распоряжения, ни приказа, вообще ничего нет. Естественно, я посчитал, что они незаконно все это сделали. И по, судя по бумагам то же самое. Акты не соответствуют действительности. Я требую их исключить из материалов дела. Ваша позиция, республиканцы, присаживайтесь. Вы что-то приняли, давайте. Да, хочу сказать, что отключение электроэнергии 2 3 числа собственно, в собственном квартире номер 16 в 21 доме по проспекту Комсомольский Булгайкову Антону Николаевичу было произведено законно. Считаю, что материал дела содержит исчерпывающие доказательства законности данных действий и прошу суд отказать от Суд в полном объеме. Я хочу, чтобы иск был удовлетворен в полном объеме. Вы правы. Вы правы не спрашивать. Нет, спрашивать. Суд спрашивать. Не спрашивать. Не спрашивать. Не спрашивать. Не спрашивать. Не на канале. спрашивать. Не Зато честный ответ – не как при отключении. Итак, оглашается решение 22 апреля 2021 года именем Российской Федерации Судейской городской судсоставе представительствующей судей был выпускал при секретаре Дану с участием суде МСФ Булгаков, представитель и Руководство статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решил исковые требования Бугаева Антона Николаевича к обществу с ограниченной ответственностью УК уже о признании незаконными действия по прекращению подачи электроэнергии, о возложении обязанностей восстановить электроснабжение, взыскание компенсации морального вреда, оставить без удовлетворения. Решение может быть окружено в течение месяца дня принятия решения судом окончательной форме в суд МАРГ путем подачи революционной жалобы через сургутский городской суд. Судебное заседание окончено». Благодарствую, Игорь Викторович. Я могу ознакомиться с материалами дела? Тоже Игорь. А -а -а. До свидания. Всего хорошего. А если не направлял выявление, но ознакомлюсь с материалом дела, я могу ознакомиться? Или не, не прошиты еще? Нет, они еще не прошиты. А вы же понедельку, есть мы? В понедельник будет все в подойдете. А сегодня ничего, четверг? Да. Четверг. Будет протокол будет, будет вот, в понедельник. Я вам позвоню, придете. Ага. И аудиозаписи будут. Да. Только у нас две аудиозаписи, да, получается? Да. Добро. Позвоните мне, пожалуйста. Жду звонка. Да, До свидания. Да. До свидания. А ты как думаешь? Я не знаю. В смысле? Вдруг произошло чудо. Да, произошло чудо. В том, что чудо не произошло. Матюшенко в конце, при выходе, сказал до встречи. Двояка, Либо угроза, либо это. Я с ним не собираюсь встречаться, я же ему сказал, что меня мужчина не интересует. А он мне говорит, до встречи, че, опять собираюсь прийти от Или отключить. Я использовал совет Виктора, он мне три минуты дал на прение. Я говорю, говорю, он говорит, у вас минута осталась. Я говорю, что мне перебивать? Скажите, когда закончится и все. А вообще нет, давайте, я говорю, я вам делаю ходу-то, перебивайте меня почаще. Народу, говорю, очень нравится, когда вы перебиваете. Молчит. Честный ответ. Он понял, что лучше молчать. Первая стадия – это говорить, что попало. Вторая – это молчать. По-честному. Третья – это по-человечески общаться.